Так, всем добрый-добрый-добрый вечер. Уже есть наши первые участники. Мы ждем сегодняшнего нашу гостью Ольгу Рудневу. Спасибо тем, кто присоединяется вовремя и даже заблаговременно. Мы ожидаем подключения нашего спикера. Вот Оля уже с нами. Привет, Оля, привет. Как тебе? Видно меня? Отлично, все слышно, все видно. Замечай, как твой интернет? Ты забралась на гору, как обычно, где тебя лучше всех видно и хорошо слышно. Да. Я, ну, я, опять, я опять в этой точке буду сидеть тут недвижимо, я надеюсь, что все получится. Я, я тоже надеюсь, буду. что у нас сегодня все будет в порядке. Ну и в крайнем случае наши уже участники знают, что в случае, если у нас выбивает интернет или Zoom не выдерживает той нагрузки, которая сейчас ему приходится, мы можем переподключиться по этой же ссылке и, естественно же, продолжить нашу, нашу беседу. Да, мы такие, люди, мы тоже можем. потихонечку подключаются. Вижу, уже первые гости тоже есть вместе с нами. Представлюсь, вдруг кто-то новый к нам присоединился, еще не знает, меня зовут Алена Жупикова, я являюсь создателем и идейным представителем компании «Когрупп». Семь лет мы занимались тем, что мы привозили в Украину международных спикеров для того, чтобы меняться мировым опытом и повышать культуру ведения бизнеса. И последних четыре года мы делаем две профильных бизнес-конференции, на которые мы обмениваемся практическим опытом управления талантами и управления клиентским опытом. Вот как раз сегодня наш диалог будет будет не только про people management, но и про нас как личности, как сдать экзамен на кризис, как психологически быть устойчивым и внутри, как быть гибким к меняющемуся миру. Оля есть что сказать и чем поделиться, поэтому я с радостью хочу представить нашего гостя уже 12-го People Management life Talk. Это Ольга Руднева, директор фонда Елены Пинчук. Оля также является руководительницей Dialogue Hub. Это пространство свободы разговоров на тему сексуальности, образования, гендера и осознанного потребления. Оль, привет еще раз. Привет, привет, да, и, привет. Знаешь, должна, должна признаться нашей аудитории, что когда мы сегодня днем с тобой тестировали Zoom и прошлись по, бол по болевым точкам, то что ти шутили, что сегодняшний эфир нужно назвать не People Management Life Talk, а Вот the Fact Life Talk. Поэтому это точно. мой к тебе первый вопрос. Давай вот абсолютно со свеженького. Я знаю, что ты сейчас проходишь онлайн-обучение по гибкому управлению, и одна из практик, которая была, это нужно было написать благодарность своим сотрудникам, за что ты благодарна. И насколько я знаю, что те участники группы, которые были с тобой на курсе, и у них как и наш оффлайн-бизнес под домком, но они практически завалили задание. Расскажи, как благодарить людей, за что, и самое главное, что это дает управленцу сегодня? Ну, начнем с того, что у, у, наше обучение было абсолютно офлайн. естественно. Мы начали в, в ноябре месяце, и, в общем-то, абсолютная жизнь была у нас офлайновая. Но поскольку практически все тренеры приезжают из института коучинга из Санкт-Петербурга, а, границы закрыты, мы долго думали, маленькая мы группа или большая, 40 топ-менеджеров, в общем, поняли потом, что нас, да, в принципе, уже никто не спрашивает, большая мы или маленькая. И, естественно, все обучение перешло в онлайн, то есть это была оффлайновая история, которая стала онлайновая. Мы очень быстро освоили Zoom, мир, все остальное для того, чтобы мы могли делать все то же самое, только онлайн. Да, и мы проходили, у нас как раз модуль по работе с командами, по работе с группами, как проводить в своей команде или во внешней команде, как уметь вот слышать, слушать, как вот видеть всех каждого, да, и в какой-то момент... Есть такая практика разморозка, когда ты не просто приходишь в группу и сразу говоришь, значит так, ребята, вот такая вот задача, решаем, да, но ты должен людей вывести в какое-то общее, общее, одинаковое состояние. Разморожить можно людей по-разному, да, там как поговорить, пошутить, предложить всем на какую-то тему высказаться, и нам в качестве разморозки предложили каждому рассказать о чем за что ты благодарен своим сотрудникам и чем ты гордишься за эти полтора месяца Ну и конечно, реакция была у всех такая в смысле я я ни за что не горжусь вообще гордости нет вообще никакой гордость отсутствует отсутствует полный как бы ужас и стресс а благодарность сотрудникам, ну, в смысле, это не мне должны быть благодарны, мы <laughs> не уволили никого, а, поэтому сразу был ступор, мы вообще не понимали, о чем говорить, и я говорю, ну ладно, смотрите, у меня там нету заводов, которые остановились, да, там нету там а, а, гостиниц, которые не работают, я попробую, и я начала говорить абсолютно без понимания вообще, за что я буду благодарить своих сотрудников, и выяснилось на самом деле, что мы очень много сделали за это время. Конечно, ну, конечно, все то, что мы сделали, если бы это было в обычной ситуации, наверное, бы за это не стоило благодарить, да, но в контексте мы молодцы, да, и мега важно отмечать это все, у благодарности есть две функции, первая ты как бы encourage своих сотрудников, да, ты их поощряешь, ты им придаешь силы, веру в себя и уверенности, что они двигаются в правильном направлении, и вторая, твой мозг относится к благодарности как к чему-то мегапозитивному, то есть ты сам себе даешь вот этот вот стимул, да, и э, благодарность, она важна не только тому человеку, которого ты благодаришь, но и тебе самому. И когда ты это все проговорил и нашел, ну, не фейковые какие-то там причины благодарить людей, а именно настоящие, э, прям легче становится и лучше становится. И я поделилась этой практикой, у меня почти все мои друзья-менеджеры уже поблагодарили свои команды и говорят, что, ну, мега классно, а, а главное, они нашли для себя, за что их благодарить. Друзья, те, кто с нами в эфире, задумайтесь прямо сегодня по окончании этого эфира, за что вы поблагодарите своих сотрудников. И это на самом деле придаст энергии и вам, и, естественно, энергии вашим людям. Оль, а расскажи про свой нетривиальный управленческий опыт и рубрику «Сливай негатив». Да, это мы сегодня чуть обсудили это, но я на самом деле... Вообще, человек, который не проявляет свои негативные эмоции, как большинство женщин, на самом деле, женщинам это не свойственно, нам говорили, там, в детстве нас воспитали, девочка хорошая, там, она должна быть, там, принимающая, там, да, жертвенная, все это все фигня, вот эти стереотипы, в которых мы выросли, соответственно, я, если даже мега чем-то недовольна, да, я вот там буду сидеть, сидеть, ну, то есть, меня уже совсем нужно вывести из себя. Uh, uh, что не совсем правильно, и uh, мы говорили о том, что мы сейчас все проходим через определенные фазы, наш мозг все равно не понимает этих изменений стартовых, это нормально, да, и все равно мы проходим через вот эту вот стадию, там, отрицание, гнев, да, и принятие. Uh -huh. Я все время не понимала вообще, где этот гнев, почему я не гневилась, почему мне все хорошо было с самого начала карантина, я там даже где-то радовалась. А потом я поняла, что просто в себе это подавляло. Ну, то есть я там как-то по-другому это решала. И нам тоже дали такую практику, называется практика слива. Да? встречайтесь с коллегами и вместо того, чтобы рассказывать, как все зашибись рассказываешь, что тебе надоело, да, что задолбало, чего ты устал, что тебя тяготит, что тебя раздражает. Uh, ну, я думаю, боже, ладно, попробовать с, наш, с моей командой, хотя, думаю, наверное, это будет негативная история, вот мы сейчас друг друга разбалансируем, но вышло очень круто, все слили, рассказали, кого-то там дом раздражает, uh, ну, там, понятно, маленькая квартира, кого-то семья, кого-то то, что не может выйти, кого-то то, что там uh, не может проснуться в нормальное время, uh, все выговорились и говорят, господи, как легко стало-то, вообще, как хорошо стало, ведь выговорились и поняли вдруг, что все мы, в общем-то, одинаковые люди, нас раздражают приблизительно одинаковые вещи у кого-то еще хуже что тоже приятно само по себе шутка вот поэтому надо делать такие практики по сливу их рекомендуют когда люди просто могут выговориться и вылить вот этот вот негатив ну и дальше двигаться это можно делать дома в семье это тоже нормально просто честно сказать что раздражает и оставить это и идти дальше То есть не давать этой ситуации внутри тебя бороться да ну да, потому что оно же все равно так или иначе выскакивает, ты можешь не говорить человеку постоянно, что ты им недоволен, но ты будешь себя вести так, что ему будет неуютно, да, и он будет плохой перформанс uh, тебе показывать, и ты будешь говорить, боже, какой, ну, какой странный плохой человек, да, хотя легче намного ему сказать, чем ты недоволен, но не в плане, слушай, ты плохой менеджер, да, а я недовольна uh, тобой, вот поэтому и поэтому, да, про себя ты говоришь, не вообще в целом, там, я пришла к выводу, что ты хреновый менеджер, да, и будущего от тебя нет, а вот мне конкретно вот это в тебе не нравится и вот это раздражает, да, про себя говоришь. Ну да, то есть ты абсолютно права, что мы все родом из детства, и неважно, девочки и мальчики, у нас у всех есть свои недостатки. И, в принципе, как показал опыт, карантин еще больше оголил слабые места. Есть ли у тебя какие-то рекомендации, как работать с внутренним состоянием и вырабатывать психологическую стойкость? Для себя или для команды? Сначала для себя, для команды у меня будет следующий вопрос. Ну, смотри, тут такая история, у меня действительно не было сложностей с вхождением в карантин, да, то есть я, наверное, вот эту вот стадию неприятия прошла на этапе, когда в феврале мой шеф начала со мной очень активно обсуждать, я ей говорю, послушайте, какой коронавирус, что вы такое рассказываете, ничего такого не будет, мы работаем с инфекционными заболеваниями уже 18 лет, я вам сейчас все расскажу, <смех> вот, то есть я в принципе на этом этапе как бы, наверное, вот это был мой период неприятия, потом, когда это все началось, я обожаю сложности, да, я обожаю, когда нужно там подниматься на самую высокую гору, и для меня это было типа класс вызов такой, как мы сейчас будем жить, как же мы выживем во всей этой истории, и поэтому мне прям все очень нравилось, мне прям мега зашла история, что мы можем делать онлайн-продукты, которые мы на потом откладывали, мы можем там быстренько переформатировать, выучить какие-то новые инструменты, плюс мы нашли там свою нишу, когда покупали ИВЛ, начали покупать средства защиты для врачей, мы были настолько здоровы, заняты вот там первые четыре недели карантина, все неслось, что это был мега активный период, и у меня не было сложности там с моим внутренним состоянием, мне было прям очень хорошо, да, поэтому, ну, я же, ну, я про себя говорю, да, мне было хорошо, я постоянно говорила всем, боже, как круто, как классно, и когда все вокруг там говорили, там другие менеджеры, как все тяжело, я говорю, о чем вы говорите, все прекрасно, все замечательно, это вызов, и вот сейчас мы там с ним справимся или не справимся, поэтому у меня там с моей там, ну, с собой не было проблем, мне было прям все очень хорошо. Слушай, ну смотри, нас в том числе с тобой сегодня смотрят люди, которые в большей степени из традиционного офлайн бизнеса у которых до карантина был офис, курилки, кофе. Сейчас как бы задача этих компаний – научиться строить эффективный бизнес удаленно. Но пока еще не все понимают обратную сторону удаленной работы. Вот я буквально на днях слышала кейс о компании, которая все процессы изначально строила удаленно, и сейчас самая большая их проблема – это то, что у людей низкая подвижность, проблемы с органом, сотрудники страдают от ожирения, люди стали больше болеть и еще больше выпадать из рабочих процессов. И тогда менеджмент стал дарить там, своим сотрудникам собаки, чтобы у тех был повод выходить на улицу. Вот есть ли у тебя какие-то лайфхаки, как сохранить еще и ментальное, физическое здоровье при удаленной работе группы сотрудников, группы людей? Потому что некоторые прогнозы говорят, что мы год и два будем находиться на смарт-карантине, пока не разработают вакцину. Ну, я считаю, что в любом случае все решается коммуникацией, да? это очень важно, и мы сегодня еще будем об этом, думаю, много говорить, то есть можно, конечно, передать всем 100 сотрудникам 100 собак, да, и при этом при всем даже не объяснить, зачем ты это делаешь, да? и более того, не всем нужны собаки, ну, то есть я не хочу собаку, да, то есть, ну, это же, э, слушай, был такой в DHL, по-моему, очень классный кейс, когда супер э, водитель DHL, который там mm -hmm. миллион лет развозил там это, эти посылки, развозил их лучше всех там в DHL, и его топ-менеджер заметил там SEO DHL, по-моему, это был в DHL, да. Он его вызвал и решил его наградить, и он ему наградил там динером в присутствии других SEO, вытащил его на сцену, дал ему эту медаль, это был обычный водитель, для него это было мега некомфортно, он очень страдал, ему не в чем было туда пойти, он был абсолютно не амбициозный, этот SEO сделал для него великую вещь, которая ему была не нужна, она была абсолютно неценная для него. И этот потом водитель сказал, что лучше бы мне дали там ну, глобально просто 5000 долларов э, бонуса, и это сделало бы меня мега счастливым, я бы закрыл миллион потребностей. А так я в, там в затраты попал, чтобы попасть на это мероприятие, на котором я себя чувствовал не в своей тарелке. Да? Это о том, что мы четко должны понимать, кому из наших сотрудников нужна собака. Э, если мы посылаем эту собаку, мы объясняем, для чего мы это делаем. Да? Я отправляю тебе эту собаку, потому что я хочу, чтобы ты... Да, Uh, и потому что я забочусь о тебе, потому что я думаю, что это собака, да-да-да-да-да-да. Но мы точно не отправляем всем сотрудникам собак. Да? Uh, и, мы, ну, и мы точно должны знать своих людей и понимать, кому что надо. Uh, я вижу, что многие компании делают... Um, Зум-конференции с интересными людьми, да, они а, притаскивают им нейропсихологов, психологов, они им помогают вот, информационно, да, и на самом деле в любом кризисе номер один истории — это коммуникация, да? Как мы объясняем, что происходит, да? Нам очень важно объяснить людям, что происходит с ними, что происходит с компанией, что происходит э, в мире, а потом это все соединить. В мире происходит вот так, это сказывается вот так на нашей компании, и вот такое действие оказывает на вас, и мы для вас можем вот это, да? То есть, мне кажется, это мега важно. Когда ну, ты эфир, вообще? и ты подтверждаешь, что коммуникации в кризис много не бывает. Просто еще раз: там надо выносить большим э, лозунгом: коммуникации в кризис много не бывает. Смотри, коммуницируем, коммуницируем, да, коммуницируем. Да. Да, вот это номер один, знаешь, иногда кажется, господи, сколько можно про этот коронавирус, куда не включишь везде коронавирус, людям наш нужно повторять, это вот именно то время, когда задача топ-менеджера много объяснять и много говорить, потому что вечером у меня одно состояние, на утро я проснулся, и мне кажется, что все, да, и мне нужно повторять, говорить, объяснять, потому что фраза, смотрите, там за окном продон жопа, да, поэтому мы вам порежем бюджет и не работает, да. Нужно объяснить, почему вот это вот за окном а, же а, сказывается вот так на наш бизнес, да? Почему это вот так вот сейчас работает и почему нам надо сейчас вам порезать бюджет, да? И желательно, чтобы это сделал топ-менеджер, да? Потому что когда это мне передают через 25 пятое лицо, да, у меня появляется сопротивление, да? Когда мне лично объясняют это топ-менеджер, я начинаю входить в его положение, да? То есть это это правда, вот ты правильно сказала большими буквами там типа коммуникация, не можете говорить, пишите имейлы своим сотрудникам. Не можете писать, посадите кого-то другого, кто будет писать, да. Но, в принципе, даже вот эти вот общие зум встречи для компании, где можно поговорить, где можно разрешить, чтобы дети заходили в кадр, очень помогают, да, они помогают, даже какие-то там совместные зарядки, планки, что-то, где можно вернуть вот это, вот как ты сказала, да, были у нас курилки, да, были у нас какие-то офисные взаимодействия, да, тактильные прикосновения к другим людям, нет ничего стараться вот как-то это все чуть-чуть заменять давай про кризис несмотря на то что у нас у всех уже дергается глаз от этого слова но тем не менее мы четко понимаем что это чистильщик лишнего лишнего и неэффективное что лишнее стоит отсечь бизнес-компаниям в первую очередь чтобы пережить естественный отбор вот нынешней ситуации Смотри, нету чего-то универсального, да, там, типа, нельзя сказать, смотрите, у нас там, типа, было три ноги, да, и в кризис мы поняли, что, в принципе, классно обходимся двумя. У каждой компании будет свое, да, кто-то отсечет офисы, вот правда, есть люди, которые заработали онлайн и поняли вдруг, что им не нужны офисы, им не нужно там появляться каждый день, им для этого понадобился кризис. Но вот кто-то точно отсечет стоуровневое принятие решений. Мы на начальном этапе кризиса вошли в один проект, в мегаклассный проект, где мы придумали офигенную информационную компанию, но наш донор так долго ее согласовывал, вот, вот прям так долго, что когда мы ее финализировали, мы вдруг поняли, что таких продуктов уже очень много, мы вообще будем я там. Сто... Угу. Да, и мы, я говорю, смотрите, это классный проект, но мы, да, мы с ним опоздали. Они дожали, говорят, давайте его все равно делать. А теперь они говорят, а почему такие показатели? Говорят, ну потому что, потому что, конкуренция в информационном пространстве очень большая. То есть э, и в эти моменты многие поняли, слушайте, может мне не надо пропускать принятие решений через 25 людей. Может быть есть ситуации, в которых надо найти механизм принимать э, решения быстрее. Какие-то компании э, отсекут, э, знаешь, стратегическое планирование на 5-10 лет. Потому что, ну, понятно, да, все, что мы напланировали на 5-10 лет, ну, смешно сейчас, да. Горизонт всегда... планирования неделя-две, максимум. Да, да. И, подожди, и мы входим в такой мир, да. Мы входим в мир, где мы вдруг поняли, что это возможно остановить экономику мировую там на полтора месяца. Значит, что мы можем планировать? Ну, ничего, да. Меня всегда улыбало, ты приходишь там на какое-то собеседование с тобой святой HR, он спрашивает, человека, как вы себя видите через 5 лет? И я... Я никак себя не вижу через пять лет, скуда я знаю, что будет через пять лет, а вот HR любит этот вопрос, да, я думаю, что сейчас он вообще будет мега нерелевантный, да. Бюджетирование, вообще нужно пересмотреть, как мы бюджетируемся, да, там все люди, кто забюджетировался на 5 там лет, на год у нас там бюджет, да, у кого-то это отпадет, да, мы как-то будем делать план А, план Б, план Ж, да, там, ну, понимая, да, а кто-то отсечет конкретных людей, это нормально, ну, Но кризис отсекает людей, как кризис любой отсекает людей, и, и где-то эти люди отвалятся, это факт, Слушай, я абсолютно уверена, что кто-то отсечет командировки. На, на, ну вот я как-то помню в моей жизни несколько командировок в Китай, когда ты... О, говорят, что HR не любят вопрос. Но мне попадались реально такие HR, которые просто всегда спрашивали это на собеседовании. Я помню свою командировку в Китай, когда ты летишь 10 часов в Китай, ты прилетаешь в Бейджинг, оставляешь вещи в соседней комнате, идешь на встречу, сидишь на встрече 8 часов. Спишь в отеле и утром улетаешь. Так вот сейчас мы это все прекрасно делаем онлайн, да. Я уверена, что вот это будет первое, что порежут в строчке. Вот не сто процентов сократятся. Сто процентов просто. Оказывается, это все можно делать, знаешь, вот просто не выходя из дома, поэтому, поэтому, знаешь, вот каждая компания, я думаю, что внимательно посмотрит на то, что они делали, и что-то поотваливается, да, но это не будет какая-то универсальная история, там, отваливается у всех вот эта часть, да, или все вдруг перестали ходить в офисы, нет, конечно, многие многим нужны офисы, Конечно же, там не уволят всех сотрудников, фронт-офиса, всех там, секретарей нет, но просто каждый для себя решит, что было в его конкретной компании не мегаэффективно, да, что не работало да, там эффективно. Я думаю, что это вот очень индивидуальная история, она очень завязана о том, какой бизнес, как ты планируешь его да, и из чего ты исходишь. Давай про личные взаимоотношения топ там управленцев и команды. да. Сейчас э, ну, принято считать, что руководитель должен максимально проявлять эмпатию, сопереживать, с пониманием относиться, что люди в его команде могут там, испытывать страхи, тревожность. И в то же время ну, как бы, топ-менеджмент считает, что компании, которые не быстро адаптируются к изменениям, не гибкие, они должны ну, покинуть компанию. Вот как ты относишься к этому когнитивному диссонансу? А, ну, смотри, конечно, менеджер должен быть, топ-менеджер должен быть эмпатичен, да, но я уже говорила об этом, да, менеджер должен знать своих людей, да, а, да в командах есть негибкие люди, но это не означает, что они бесполезные, да, то есть я это часто называю, там, не забивайте лампочками гвозди, да, если, если, ну, он должен быть эмпатичен, да, вернемся к этой истории, но он точно не должен работать за своих людей, да. Если вдруг в результате кризиса мы пришли к пониманию, что у нас есть лишние люди, да, люди, которые нам не нужны, которые себя плохо, токсично проявили в кризисе, которые не помогали, которые гребли в другую сторону, которые тормозили эту лодку, которых мы не вписали ни в один процесс, от них надо избавляться. Ну, то есть, а, ну, а, менеджер не должен быть государем милостивым да он же все равно про, про, про результативность да если ты видишь что этот человек вот так себя проявил и он тебе вот в таком виде больше не нужен расстаемся это нормально это хорошо и для него и для себя и для тебя но при этом при всем да будут негибкие люди. Но не факт, что этих негибких людей нужно увольнять, да, они могли не вписаться в данную конкретную ситуацию, но мы видим для них пользу в послекризисном периоде, потому что, ну, у всех разная а, а, психика, у всех разные реакции, у всех разная очень индивидуальная личная ситуация, поэтому очень важно, прям мега важно знать своих людей, да? и понимать иногда даже почему они так или иначе себя ведут в той или иной ситуации. Согласна, абсолютно с тобой. Тоже, кстати, в одном из твоих постов читала, что сейчас вот мы все погрязли в трехслойных масках, переводов протоколов лечения, выяснения сроков поставок перчаток или там аппаратов искусственного вентиляции. Уже чуть-чуть попустила, если честно. Да. И мы словно забыли, что мир однажды потихоньку начнет возвращаться к норме, к норме, к новой норме. Расскажи мне, пожалуйста, что ты подразумеваешь под новой нормой и как она отразится на корпоративной культуре для компаний? Расскажу, откуда этот пост взялся. Мы с нашей командой сели обсуждать, что еще мы можем сделать вот сейчас и здесь, в ситуации, которая сложилась. И мы там генерировали идеи, и вдруг одна моя коллега Оля говорит, послушайте, а почему мы все время думаем про, про сейчас, да? Мы говорим, как, ну там, типа, все летит к чертям, мы же должны спасать. Она говорит, а давайте мы подумаем о том, что мы можем сделать э, на выход из, из карантина, да, на выход из кризиса, ведь жизнь-то будет дальше, да. давайте мы сейчас помоделируем, что мы уже сейчас можем, с чем мы можем, с чем мы будем выходить, грубо говоря, и мы такие… В смысле с чем мы будем выходить? Ну как, типа нет такой реальности. Я не знаю, честно, какой будет реальность после, после карантина, потому что очень много зависит от того, как долго будет карантин, что будет, когда мы выйдем 11 мая, насколько мы выйдем, ведь мы же не понимаем, выйдем мы на месяц, на два, и нас там потом в октябре опять посадят домой. Если мы мы понимаем это одно. Это переговорки больше, чем два человека, да? Да, да, да. В масках, в переговорках, да? А, да. слушай, ну я читала Билла Гейтса, у него есть очень, он сейчас сделал свои ноутс, и он очень много там говорит про эпидемию, вот тут вот очень рекомендую, есть над чем подумать, причем он же не просто говорит там, типа сидит говорит, да, он же очень много там, он везде ссылается на какие-то первоисточники, объясняет каждую свою мысль, и он сказал такую фразу, он говорит, слушайте, ближайший концерт массовый, как мы его помним, возможен в марте 2021, у меня от этого просто мурашки по коже, знаешь, это вот меня там так больше не догоняла фраза, что там вакцина будет через полтора года, да, там лечение будет там не раньше, чем ноябрь, ну Но фраза, что на концерт мы пойдем в марте 2021, и а, ведь даже появление вакцины абсолютно не означает ее доступность. Да. Когда-то президент файзера говорил такую фразу очень классно. он говорит, слушайте, если мы завтра узнаем, что стакан воды, выпитый в 12 часов, лечит от СПИДа, есть миллионы мест в мире, куда мы не сможем донести эту информацию. Миллионы мест в мире где нет стакана воды и миллионы мест в мире, где люди не могут ровно в 12 его выпить, то есть наличие лечения, наличие вакцины не означает массовое лечение, массовое вакцинирование и вообще не означает спасение, это всего лишь этап в эпидемии, который помогает нам выйти в этап, да, в стадию плата или в стадию вот этой вот снижения, поэтому, ну, то есть, я к чему-то сейчас говорю, мы не что понимаем. Это, новая норма, что у нас концерт будет в марте 21-м. Что еще будет новой нормы? Это согласно Биллу Гейтсу, да, тут источничек, источничек. Я не понимаю, какая будет наша реальность, потому что непонятно, кто выживет, кто останется, да. Я думаю, что выживут гибкие, адаптивные, но не все бизнесы можно адаптировать. Тут надо вот прям честно сказать, не все бизнесы достаточно гибкие, не все модели возможны, да, не все выживут эту адаптацию не всех есть ресурсы на адаптацию, да, и вопрос, кто-то может быть гибким в краткосрочном периоде, а в долгосрочном уже нет, да? а, Мне кажется, что выживут те, кто не будет держаться за прошлое, знаешь, то есть будет помнить, да, а, уроки прошлого, не будет за это держаться, да, держаться это типа, боже, я я же мог тогда вот так вот, а я вот так вот, а у меня было, боже, как у нас все было, да, и вот типа тебя это скидает. И мне кажется, что вы же вот те, кто умеет коммуницировать, и кто умеет формулировать свои мысли, да, вот это мега важно, потому что а, вот сейчас время про коммуникацию и время про смыслы, да, и вот люди, которые не могут их сформулировать для команды, не могут поставить цели, не могут поставить цели там для потенциальных там, ну, описать проект потенциальным инвесторам, но им будет а, а, плохо, да. Мне кажется, что люди, которые по своей природе не очень умеют мотивировать команды, им тоже будет крайне, крайне сложно, потому что некоторым командам придется бежать без денег и без зарплат какое-то время. Ну, нужно другое топливо, мотивация. Мы вот как раз об этом поговорим. Чему учиться нужно топ-менеджменту, кроме способности мотивировать команду, способности правильно коммуницировать те изменения, которые внедряются? Как ты считаешь? Но вот каких софт-скиллов на сегодняшний день не хватает топ-менеджменту и что нужно развивать рядовым сотрудникам? Ну, во-первых, мы об этом уже три, три, три, три раза сказали. Гибкость очень нужна топ-менеджменту и она нужна в принципе рядовым сотрудникам, то есть вот это очень важно, да, а, любопытство и наблюдательность, знаешь, это такие два качества, это вообще такие очень важные, вот они у тренд вочеров очень ценятся, да, мне, вот знаете, вот как дуть, да, вот смотришь его видео, он такой, типа, задает такие вопросы очень простые, но вот он прям докапывается в суть, и вот это вот любопытство дает тебе возможность направить, ну, получить какие-то ответы, а потом что-то заметить, из этого заметить, пронаблюдать тренд, да, mm -hmm. потому что, опять-таки, тот же Билл Гейтс, у него был большой-большой uh, ted Ток по-моему, 4 года назад, где он вообще сказал, что будет такая большая эпидемия, mm -hmm. что она неизбежна, да, вот он, он понимал эту рамку. Я же это... никто не услышал. Да, конечно, хотя и тогда уже было понятно, что системы здравоохранения не готовы к большим эпидемиям, и вообще удивительно, что таких не было, вообще удивительно, как локализовали эболу, но вообще удивительно, как много было локализованных географически э, эпидемий, несмотря на то, что мы очень сейчас, как бы, очень такой вот очень взаимосвязанный мир. А, конечно, менеджерам нужно будет учиться вот этому умению а, решать проблемы, а, в, в конфликт, конфликты, которые возникают в коллективах, это тоже будет мега важная штука, а, коммуницировать, а, общаться с людьми, потому что мы часто отдаляемся. А, есть еще такая прекрасная составляющая одного из а, собственных силов, это чувство юмора, мне кажется, нас это прям очень может спасти. И для меня для интеллекта, на самом деле, в первую очередь. И если у нас управленцы им обладают, то, конечно же, чувство юмора это, это спасение, на самом деле. Ну да, понимаешь, потому что ну ну да, потому что как-то все-таки вот спасает. и вот этот вот оптимистический реализм. Знаешь, когда ты понимаешь, что происходит, то есть ты реалист, но при этом при всем ты оптимистически смотришь в будущее, да. То есть я а, понимаю, что жопа, да, я понимаю, что все плохо, я понимаю вот такие вот приблизительные таймфрейм этого плохо, то есть я это все понимаю, я это не отрицаю, но я оптимистично настроена, да, то есть я настроена, что наша команда вырулит, Потому что раз, два, три, четыре, да, это не вот этот вот дебильный оптимизм, там типа, да, все будет классно, да, послушайте, да, как-то решат, да, кто-то придумает таблетку, кто-то придумает лечение, нет, это осведомленный, оптимизм, но при этом при всем мы реалисты, мы понимаем, что нам нужно здесь сократить, что нам нужно здесь убрать для того, чтобы мы все-таки в это светлое будущее пришли. Да, Но, наверное, все-таки коммуникация, да, гибкость, вот такие вот главные, главные такие скиллы, которые надо развивать mm -hmm. и чувство юмора. Mm -hmm. чувство юмора, да. Слушай, ну давай смотри, сейчас вот сотрудники нового поколения, они такие, знаешь, все дигитализированные, реактивные, инновационные, они такие честные, открытые и готовы там в космос лететь, но только они не готовы к испытаниям, нагрузками и рутиной, как быть здесь, потому что все хорошо просто не будет. Для того, чтобы было хорошо, нужно пахать, ты правильно сказала. И как вот с этой историей справляться? Ну, ну, смотри, миллион, а, да? да, новое поколение, оно же не все такое однородное, но вот типа миллениалы, да, вот ты их берешь на работу, да, они тебе через месяц говорят, ну, ты, что ты хочешь делать, я хочу менять мир, через месяц человек говорит, я пошел, ты ему говоришь, куда, подожди, говорит, ну месяц прошел, мир лучше не, не стал. Ты ему говоришь, дружок, менять мир, это, блин, такая работа, это прям может и через 10 лет результат быть, особенно там в благотворительных проектах, он говорит, нет, ну, типа, столько лет у меня нету, шум, там, мне самому 20, там, типа, вы мне 10. А, это миллениалы, да, например, поколение, которое... За ними, да, они другие немножко, они более такие уже усидчивые, ну, даже из нашего опыта, мы там прям много ресерчили по этому вопросу. Но смотри, я на этот вопрос отвечу следующим образом. Мы не работаем с конкретными людьми, мы работаем все равно с командой. Да? Мы в команду людей собираем в, определенном, в определенной комбинации, да? мы их соединяем. И мы знаем, кого с кем мы соединяем, да, кто-то мега там реактивный, кто-то там проактивный, кто-то креактивный, кто-то медленный, кто-то усидчивый, и мы на основании этих качеств делаем из группы очень неоднородных людей очень эффективную команду, да, угу. поэтому да, среди, в этих командах появляются миллениалы, и нам очень важно знать, на что мы точно не можем рассчитывать, на какие задания ну, точно, вот какие задания точно не должны им прилетать, и какие задачи точно не надо им ставить. Поэтому я за то, чтобы мы видели каждого человека, но при этом при всем, а, кроме того, что мы видим его как а, персональю, да, мы видели его как часть команды. Что в этой конкретной команде, какая его функция, как он будет работать со всеми этими людьми, какой кусок работы ему можно дать, чтобы он был мегаэффективен. Я помню, мы были на какой-то встрече, по-моему, в розетке у Чечеткина, и он нам выдал какого-то парня, не буду называть его позицию, не помню. Я более э, неэмоционального человека, вообще, человек просел на встречу и не сказал ни одного слова, то есть бог с ним, можно молчать на встречах, когда к тебе обращаются, не отвечать, можно, то есть у людей разного спектра аутизма, но, он, но у него не пошевелилась ни одна мышца на лице, знаешь? Мы шутили, мы говорили, ну, а он, вот у него-то не дрогнула вообще ни одна мышеч, мышца на лице. И потом, говорит, спустя какое-то время, я пожаловалась кому-то из топов, говорю, слушайте, у, у вас там есть там парень, один киборг, просто, он говорит, слушай, ты не понимаешь, это самый креативный человек в нашей команде, вот эта компания, его, эта компания была сделана, я говорю, в смысле, у этого человека вообще нет эмоций, он не эмоциональный, он говорит, слушай, Оль, ну да, он не эмоциональный, да, мы знаем, он не реагирует на встречах. Ну он, там, делает такие компании, я такая, окей, понятно, да. То есть, ну, как бы люди проявляются по-разному, да, но у этого человека была мега, там, ну, хорошая эффективность. Просто, наверное, на встречу не надо было к партнерам отправлять, да, клиентам. Ну, другого послать все-таки. Но других, наверное, не было в этот момент. Поэтому, да, ну, знать своих людей и составлять команду, из каких-то людей, да, которые а, смогут эффективно работать, да, и, соответственно, брать тех, которые вот такие, а, и давать им их куски работы. Угу. Слушай, вот смотри, у меня мой любимый а, спикер, мой футуролог Келл Норстром, он говорит, что мы переходим в эпоху, там, метода проб и ошибок. И, ну, ты знаешь прекрасно, две недели назад в соцсетях был прямо медийный хайп по поводу ошибок, да. Изменится ли отношение руководителей к ошибкам, как ты считаешь, вообще недопустимо или нет? Ну, смотри, я об этом там прям четко написала. Я не люблю ошибки, но я их допускаю. То есть я прямо болезненно очень отношусь к ошибкам. Я такая отличница. Я бы хотела, чтобы их не было. Uh, но там разрешаю ли я ошибки? Да. Ну то есть я считаю, что каждый человек, каждый сотрудник имеет право на ошибку. Почему? Uh, потому что, ну, uh, ну, первый там, когда изобретали первый летательный аппарат, он тоже упал, да, и первая таблетка от ВИЧ, она не сработала, да и первые вакцины не сработали, то есть все равно это были ошибки, да? и на этих ошибках мы шли к позитивному результату. Если мы запретим людям ошибаться, то мы просто им запретим пробовать, мы запретим им креативить, да, мы просто… Я работала, кстати, в одной команде, в одном из проектов, где не принято было ошибаться, там просто люди не брали на себя никакую ответственность вообще. Ты приходишь и говоришь, слушайте, есть такое предложение, а тебе говорят, а оно тебе надо? Я говорю, в смысле оно мне надо? Так будет классный проект, а если у тебя не получится? Я говорю, да, у меня может не получиться, но мы попробуем. А мне говорят, нет, слушай, мы не можем, а, а мы не можем там, типа, реально пробовать, у нас нет такой возможности. А, толерантность к провалу, к ошибкам, новый soft skill. А, ну да, его надо развивать на самом деле. Вот я тут согласна на самом деле, правда, его надо развивать, потому что вот такие люди не толерантны. Ну, мне очень, я вот разрешаю людям ошибаться, но мне больно прям <смех> очень сильно, когда они ошибаются. И есть еще история, да, у, у разных ошибок разный вес, да? у меня, например, там, моему отцу неправильно поставили диагноз, да, из-за чего, из-за чего, им, ну, его онкология была определена на четвертой стадии, я очень долго не могла поверить в то, что у врачей есть ошибка, то есть это моя семья, в которой это произошло, да. И я не давала права врачам на ошибку. А потом я прочитала Генри Марша, уникального нейрохирурга, я поняла, что врачи ошибаются. Имеют ли они право ошибаться? Я не знаю, но они ошибаются, они люди, они ошибаются в лечении. И они ошибаются очень часто тогда, когда стараются сделать что-то невероятное, да? когда стараются сделать какую-то супер классную операцию или быть перфекционистами, да, они ошибаются, поэтому, конечно, у каждой ошибки своя цена, Uh, есть, наверное, uh, потолок или предел допустимых ошибок, да, которые мы можем разрешить, которые не можем разрешить. Это было бы классно проговорить в команде. Да? там Типа, смотрите, у нас ок ошибаться, но ошибка не может стоить нашей команде больше, чем. Да? Там, или мы не ошибаемся, когда дело касается вот этого, вот этого и вот этого. Да? Но если мы запретим людям ошибаться, мы им запретим пробовать. Я работала в такой команде, и это было ужасно. То есть это было реально мега сложно, очень апатично. Команда, которая не проявляет инициативу, которая ничего не хочет делать, и которая на все просто защищает, оно тебе надо, а если не получится, а кто за это будет отвечать? То есть все-таки лучше переходить в систему управления метода проб и ошибок, по крайней, да. крайней мере, давать возможность развивать новые проекты. А скажи вот еще сейчас, есть такое, что метод руководителей, вот эти популисты и шоумены, они отходят ну, как бы на задний план, что на сегодняшний день все-таки должен быть профессиональный менеджмент. Вот, давай про профессиональных руководителей. Что, какими он навыками должен обладать? Что он должен делать, чтобы он был способен трансформировать компанию под нужды новой реальности? А, ну, смотри, я... А... А, ну, почему раньше? Раньше тоже были профессиональные. <смех> Смотри, как бы, ну, успешный менеджер, Когда рейтинг, хороший... там по себе Можно позволить себе иметь там управленца шоумена и популиста, да, скажем это так. Сейчас, ну, как бы, бизнес... Ну, смотря какой бизнес, смотря какой бизнес, понимаешь, в некоторых бизнесах наверное надо сохранить... Тут вопрос, это шоумен, популист или это харизматичная личность, да, вот как бы... И как... Есть компании, в которых там прям вот очень индивидуально, индивидуальность, значит, да, прям весит много, ну вот возьмем Ричарда Брэнсона, да, если mm -hmm. покататься во всех его бизнесах, ну, типа, ну, кредит на кредите, заем на заеме, да, я там перечитала все его книги, это была вообще забавная история, я там перечитала все его книги, была его дикой фанаткой, у меня большая мечта встретиться с Ричардом Брэнсоном, И вот представляешь, я захожу в Южной Африке, в Кейптауне, в Лифт, и стоит мужик, похожий на Ричарда Брэнсона, у меня в сумочке лежит книга Ричарда Брэнсона. И Я думаю, сказать ему, что он похож, не сказать. Потом думаю, бли, блин, ну что, не знает такой Ричард Брэнсон, ну слушай, ну это ж там. Да, это ж Кип это ж не. Ну да, да, ну, ну, ну не Обама, знаешь. Ну В общем, так постояла я, знаешь, промолчала, выхожу из лифта, двери лифта закрываются, и ребята, которые были со мной, там группа говорит, слушай, ты знаешь, что в отеле Ричард Брэнсон? Я говорю, я, конечно, кажется, с ним ехала, знаешь. Общем, короче, потом у меня была долго-долго мечта с ним такие встретиться. И на ЕС Виктор Михайлович привез Ричарда Брэнсона, и вся команда знала, что я фанатка Ричарда Брэнсона. Мне отдали его бейби я была его ассистентом два дня. А, так вот, книжки интереснее Понимаешь, то есть он такой реально, он типичный шоумен, он включался тогда, когда надо было включаться, он выключался, когда надо было включаться, вот есть камера, он понимает, что ему нужно сделать какой-то классный там акт, он там выльет воду, снимет вышиванку, там переоденет ее в рубашку, то есть он просто вот, он шоумен, но благодаря вот этой его вот способности, да, его бизнесы просуществовали, я думаю, что еще просуществуют. Говорит ли это о том, что он не профессиональный руководитель или менеджер? Нет, я считаю, что он профессиональный менеджер, просто его профессионализм в этом, да, и есть там, они закрыли, конечно, уйму своих бизнесов, но часть бизнесов еще работает, да, и переносит деньги, поэтому я не думаю, что пропадут э, шоумены, я бы не хотела, чтобы они пропали. Но кто будет книги писать, мемуары, кто будет ходить по ток-шоу, будет на самом деле мега скучно ну, так... такой как ты пишешь ну слушай ну да ну, так, ну... мой пост просто разрывает? ну слушай ну правда ну как без харизматичных людей а когда человек харизматичный он по своей природе будет немного шоуменом, да если он так стал так получилось что он стал а, а, менеджером да и это помогает ему его бизнес опять-таки в зависимости от бизнеса да там то ну я думаю что ну что они не отомрут да, вот эти вот you know, шоумены, просто вопрос, где они будут. И, и я не сказала бы, что это непрофессионально, ну, то есть, просто это про, про другое, да. Нужно просто ну, окружить это... вокруг себя системными руководителями, да, способными отстраивать процессы и результаты. Понимаешь, вот туда, да, вот... Ты, про, ты мега правильно сказала, да, это же вопрос ну, комбинации людей вокруг тебя, может у тебя классный супер руководитель, который будет ходить давать интервью, представлять компании, все будут хотеть взять у него интервью, а внутри будут системные люди, которые будут там создавать продукты, да, а кто-то будет ходить о продукте рассказывать, тоже вариант, тоже вариант. Mm -hmm. Но вопрос же был не об этом. Опять про моего любимого Норстрома. Я сегодня почему-то решила его процитировать тебе по диагонали всей нашей с тобой встречи. Он в своей книге «Урбан Экспресс» говорит, что новый мир будет принадлежать, ну, главные роли будут у городов и у женщин. Вот твое мнение, в чем профит женского управления и женское управление? Спасет этот мир и бизнес в эпоху вот этих циклических кризисов или нет? Давай, можешь прямо хвастаться. У, а, ну, смотри, я, я очень осторожно, я прочитала миллион исследований, милли, миллиард. Вообще просто я же этой темой там очень сильно интересуюсь, и вот миллион, миллиард исследований говорят о том, что женщины там прям лучшие менеджеры, чем мужчины, но я всегда пытаюсь понять, что измеряли как измеряли и с чем сравнивали. Mm -hmm. Иногда, когда ты начинаешь закапываться в это исследование, вопросов остается больше, чем ответов, да? например, есть классное исследование, которое говорит о том, что в кризис женщины лучше, топ-менеджеры женщины лучше справляются с кризисом, да, чем мужчины. Я долго копалась в этом исследовании, и а, там есть очень интересная история, которая говорит о том, После, да, там другое еще. Одно исследование, и в нем там тоже есть такая история, которая говорит о том, что в кризис женщины чаще подаются на позиции топ-менеджеров, то есть в основном это женщины, мужчины реже подаются в кризис на позиции топ-менеджеров, и им чаще отдают эти позиции, ну типа пусть она пересидит пока плохо, да, там, типа, а потом поменяем. Поэтому возникает вопрос, они лучшие топ-менеджеры в кризис, потому что они лучшие топ-менеджеры в кризис, или потому что их в кризис становится просто больше, понимаешь, им просто дают возможность, получают эту возможность. Вот это вопрос, понимаешь, как мерили, почему мерили. Да, есть ряд качеств женщин, которые помогают им быть лучшими менеджерами, ну, то, на что ссылаются в исследованиях. Ну, там, женщины более эмпатичны, они лучше действительно мотивируют команды, они, например, думают не только о прибыли, но и о социальных каких-то штуках. Что мешает иметь таких же мужчин? эмпатичных, ну, то есть я не считаю, что мужчины менее эмпатичны, чем женщины, есть культура, в которой мы стали там по какой-то причине, мы считаем, что мужчине эмпатичным быть как бы не к лицу, да, ну типа такая вся история, как-то странно, эта женщина должна быть эмпатична, а мужчины там не эмпатичны, да, ну а если мы разрешим мужчинам быть эмпатичными, да? будут ли тогда будет ли у женщин тогда это преимущество, да, ведь никто не сказал, что мужчины там какой-то у них ген отсутствует, эмпатия, неправда, присутствует, да, вот, поэтому это вопрос немножко культурных рамок, да, а, мужчины там лучше в стратегическом, плане, а, мужчины, по-моему, нет, женщины лучше в стратегическом планировании, мужчины лучше фокусируются, то есть там такие разные штуки, то есть на самом деле а, я не считаю, что женщины лучше а, топ менеджеру но я считаю, что в топах, да, вот там, в бардах должны быть женщины да, и их должно быть там столько сколько мужчин или там чуть больше или чуть меньше, да, в зависимости от того, в каком бизнесе. А, и тогда вот эти вот все разные голоса, они услышаны, да, у нас там есть какие-то голо мужчины, у нас есть женщины, которые будут отвечать за мотивацию команды, они будут там интуичить чуть-чуть, они будут прислушиваться к людям, будут отвечать на их запросы, но я еще раз повторю, нам ничто не, меш, не мешает вот прямо сейчас начать выращивать таких же точно мужчин, вот mm -hmm. вообще, и таких же точно гол ориентед женщин да это же все зависит от того что мы дома рассказываем как мы детям говорим там как мы там девочки не бегают мальчики не плачут не плачут посмотри на себя ты что пацан куда-то побежала там ты зачем одела эту розовую кофту а ну-ка возьми себя в руки да там? и так далее это же все ну такие ролевые модели которые мы пытаемся воспитать нас ничего не останавливает а, а, воспитывать более а, разносторонних людей, да? Ничего вообще. И тогда мы не будем сравнивать, кто лучший менеджер, мужчины или женщины. Плюс все эти исследования, они прекрасны, но выборка маленькая, маленькая выборка, мало топ-менеджеров женщин, откройте этот Forbes несчастный. Если еще там в семнадцатом году как-то там женщины его заполонили, а потом они куда-то оттуда исчезли, знаешь, там их стало опять немного. Я не говорю мало, это вообще немного. Ну, понимаешь, ну если мы там директоров но фондов... Есть шансы этот перекос исправить? И ну... Ну, да, да, 219 лет Всемирный экономический форум нам дает <свят> <свят> до гендерного равенства, так что, в принципе, доживем, <свят> посмотрим. Понимаешь, слушай, тут же еще а, такая ну, история. Вакцину от ковида разработают, а и таблетку на долговечность и... <свят> и да, нет, но то, что мы будем жить больше, это понятно. Проблема в том, что знаем ли мы, что делать с этим дополнительным временем, которое нам отведут, да, вот тут, тут вопрос, мы вообще понимаем, что мы будем делать в эти экстра 20 лет, когда там, ну, вот… Вот, а вокруг все молодые, понимаем ли мы. Смотри, тут а еще как бы... Нету, того, что потеряла актуальность, где ты видишь себя через пять лет, потеряла да. актуальность, горизонт планирования там долгосрочный. И тогда возникает вопрос, что приходит на смену долгосрочному планированию. Метод пропи и ошибок и, наверное, бизнес интуиция. Как развить бизнес-интеист? Да, да, да. Слушай, и... Есть рекомендации? Возвращаясь, возвращаясь к этой теме про женщин, я должна договорить про 219 лет. А 219 лет-то когда появились? После компании Мету. До Мету дела были намного лучше, понимаешь? А потом началась вот эта вот невероятная компания Мету, где женщины заявили о том, что там в Голливуде у них были там сексуальные посягательства на них. Все там это облетело, все, все медиа, все об этом только и говорили. К чему это привело? Проведено уже уйма исследований. Uh, симпатичных женщин до 35 лет менее охотно берут в Америке на работу. Уровень anxiety, тревоги увеличился у женщин в Британии и в Америке. То есть раньше они, некоторые даже не догадывались, что их могут за попу ущипнуть на кухне, понимаешь? Но теперь они об этом знают, они начали этого бояться. Понимаешь, некоторые женщины стали перебояться, перебояться, они говорят, знаете, мне страшно ходить на работу, вдруг меня там кто-то ущипнет. Uh, уровень anxiety повы повысился. Мужчины не остаются с женщинами на, um, ну, один на один, а там прям на 25% процентов, по-моему упало количество мужчин, которые готовы там, пригласить женщин на ужин один на один. Мужчины перестали менторить женщин. Да? То есть вся эта компания, цель которой была там, права женщин, там, сейчас мы быстренько объясним мужчинам, как жить, она имела достаточно негативный эффект. Да? И потом вот после компании оценили результаты, поняли, что бедося, и пересчитали на 219 лет. Еще пару таких компаний будет 400 лет. Вот, я, конечно, не говорю ни в коем случае, что женщины должны молчать, там, о харасмате. я уверена, что, ну, просто я говорю о том, что женщины обязаны говорить об этом. Давай да, Грету то... только не будем обсуждать, а то Грета уже заявилась, посмотри, весь мир остановился. Слушай, ну смотри, вот сейчас же никто про Грету уже не помнит, да? Вот забыли про Грету. Вот ты ну, прям вспомнила. Даже кто-то шутит, и мемы очень интересные гуляют по просторам интернета. Да, да, но коронавирус победил Грету. Да, это точно. Расскажи про бизнес-интуицию. Как развивать бизнес-интуицию. Ух, а... неопределенности. А, Мне кажется, на самом деле, дальше, тем неопределенности будет больше. А, да, на самом деле, ты знаешь, я такой человек, который вообще мега не верил в интуицию. Есть книга Дэвида Калмана, по-моему, называется Мысленнее швыдки топовильно очень классно, она рассказывает, как работает наш мозг, если хотим больше понять там про, про все эти штуки, что такое интуиция, рекомендую прочесть, вот такая толстая книга, она просто рассказывает, ну, как, как наш мозг и что такое интуиция, и вот на гибком управлении как раз мы начали там как-то учиться вот этим всем интуитивным штукам, я в это все очень не верила, вот прям совершенно не верила, но работает и очень прикольно работает, да, ее можно развить, да, прям упражнениями, то есть это как мышцы, ее тоже нужно тренировать, нужно научиться к себе прислушиваться и там прям нам давали упражнения, упражнения, и ты сидишь и думаешь, боже, какой фигню я страдаю. И ужас в том, что даже рассказать никому об этом нельзя, понимаешь, чем ты занимаешься, объяснить, что ты на бумажках что-то пишешь, потом бумажки так вот всколотил и выбрал решение, я такая, господи, вот меня спросят шеф, как вы приняли решение, Оля, я скажу, вы знаете, написала на бумажках, сколотила бумажки, выбрала одну бумажку и так вот приняла решение. Я прям вижу, как она меня будет. знаешь, там типа, какая бы молодец, как вы догадались, да. Но работает, понимаешь, работает. И ты такой, когда он работает, ты начинаешь там исследовать этот вопрос, почему работает, читаешь об этом больше, находишь, естественно, ту информацию, которая подтверждает, объясняет тебе это все. А, поэтому я считаю, что да, менеджеры с хорошо развитой интуицией, конечно, за ними будущее, поэтому ее нужно развивать, нужно тренировать. Ну, там, искать как, да, там, у каждого свой, наверное, метод ее тренировки, просто научиться себя слушать и к себе прислушиваться. Mm -hmm. Ну да, она либо есть рожденная, либо ее можно натренировать, абсолютно с тобой согласна. Я хочу тебе задать вопрос от нашего партнера, это издание в современном бизнесе инновации, журнал «Проман». А во время кризиса меняются механизмы многих процессов, и как никогда актуальным становится вопрос поиска средств для восстановления и развития бизнеса. В этом контексте, как изменится процесс фандрайзинга в Украине, в какую сторону будет уклон, и, возможно, ты можешь поделиться мировыми трендами, что можно предложить с учетом гибкой экономической рецессии. Ой, слушай, это хороший очень вопрос на самом деле. Если мы, мы говорим, когда про фондрейсинг, мы говорим про, про фонды, про благотворительность или мы говорим про, про поиск инвестиций для про своих... Поиск инвестиций для своих целей, для развития своего бизнеса. Ну смотри, мы понимаем, что денег стало меньше, конкуренция усиливается за эти деньги, да. Я думаю, что, скорее всего, там доступ будет просто к меньшим ресурсам, да. Там, если раньше можно было прийти и попросить там пару миллионов, да, и тебе могли их легче отдать, то сейчас, наверное, все-таки тебе будут давать меньшие суммы, да, и либо будут давать, ну, раскладывать, ну, диверсифицировать риски, да, и давать там лучше 5 проектов по 500, чем один там на 2, на 2,5, да, я думаю, что мелкие проекты будут иметь больше шансов, да, я думаю, что надо будет искать партнерство, да, ну, трудно будет, наверное, идти с одним проектом к одному донору, надо будет один проект показывать нескольким донорам и строить партнерство да, там, а, потому, что, ну, потому что глобально ресурсов станет меньше да. ну и конечно очень сильно будут выигрывать те проекты которые будут максимально привязаны к нашей реальности либо будет казаться что не привязаны к реальности да. а, Вот если нам сейчас будет приносить какие-то аппликейшены какие-то там, там, додатки телефоннее, не да, мы, конечно, будем на такие предложения больше реагировать, чем там на какие-то, там, давайте напечатаем книгу, да, вряд ли мы сейчас, как ну, там, ну может нет, книгу, может еще отреагируем, да. То есть я думаю, что будут больше пытаться думать о том, что если вот ну, в таком режиме будем продолжать жить, что нужно будет там человечеству, что будет востребовано, поэтому все вот эти вот истории там про приложения, про нашу онлайновую жизнь, про бесконтактное взаимодействие они будут хорошо взлетать ну и точно я думаю что э, вот эта вот эра эпоха там когда можно было прийти и зафандризить сразу большую сумму денег она тоже наверное отходит в прошлое наверное надо будет брать меньшие суммы либо идти к нескольким донорам да вот э, вот мне кажется опять-таки думаю что креативность как всегда будет выруливать и умение презентовать как всегда но это было и раньше да вот те кто умели презентовать они продавали Ребята наши рассказывали, которые ездили там на все эти американские пичинги. Они говорили, что выходит наш человек с мега-идеей, да? Вот прям очень хороший день, но он не умеет презентовать. Он стоит, там что-то себе, бубнит, бубнит, бубнит, ему говорят, до да, да свидания, Василий. Выходит американец, говорит, смотрите, перо, я его бросила, оно полетело. Все такие, вау, и он тогда рассказывает, что прям хочется купить технологию летящего пера, и все прямо ему, ну, бери деньги, да, вот, вот, вот нам, поэтому нам нужно мега вот, учиться презентовать, коммуницировать, рассказывать о своих идеях, верить в свои идеи, да? Ведь мы же по своей природе настолько воспитали, мы не верим в свои идеи. Мы так типа, ну, вы знаете, у меня есть такая идея, но я не думаю, что она взлетит, но, вы знаете, ну, я бы попробовал, когда ты говоришь с американцами, ну, какую-то вообще просто эпическая хрень, но тебе так рассказываешь, и ты понимаешь, что, ну, прям, если человек ну, так в это верит. Разница ментальных культур. Надо воспитывать это в себе, конечно, ну, это надо воспитывать. Американцы с пеленок родились, они уже считают, что он самый талантливый, самый способный ребенок, и вообще ему все можно, да? А у нас же каждый раз там, если ты не отличница, то уже плохо. То есть мы с тобой вообще через эту школу все прошли, да. Да? Да. И как это искоренять и вселять вот ту самую внутреннюю уверенность, это, конечно, вопрос остается открытым. Возможно, ты уже проходила какие-то практики, поделись с нашей аудиторией, как перестать в себе сомневаться, и верить в первую очередь в себя, а потом уже во все то, что ты придумываешь? Слушай, я никогда в себе не сомневалась, но вообще у меня с этим как бы проблем нету. Я вот четко понимаю, что там, я — это самое там ценное, самое важное, что есть у меня, это то, на что я всегда смогу положиться, чем я там, ну вот я — это твердая, да, ну вот, типа я всегда раскладываю на твердое и пустое, да, то есть, так коротко объяснить, да. Твердая, там, это, не знаю, машина, которая поедет, друг, который поедет в беде, да, а пустое — это то, что вот, не работает. Например, вот и сочетание твердого и пустого всегда дает пустое. Вот письмо на деревню дедушки, да, содержание письма — это твердое. Мальчик пишет, дорогой дедушка, так и так, все плохо, забери меня. Адрес на деревню дедушки — это пустое. Сочетание твердого классного правильного текста, понятного с неправильным адресом, твердое с пустым дает пустое, да, поэтому я все вот по жизни раскладываю на твердое и пустое. Не говорит о том, что я избавляюсь от пустого, а я просто знаю, что это пустое, не могу на это рассчитывать. Так вот, я это твердое, да, я могу на себя рассчитывать, я понимаю, что это вообще единственное, на, чем могу, на что я могу рассчитывать, там. Ну, вот я у себя останусь при любых раскладах. Да? Поэтому я в себя всегда верила, я себя прощала, если я ошибалась, и я себе давала шанс двигаться дальше, и я не тащила за собой там свои обиды, свои разочарования и то, что у меня не получилось. Да, я это оставляла, двигалась дальше. Как быть уверенной в себе? Но это все, это микс, это воспитание, это позитивный опыт, это такая вот среда, где тебя поддерживают, encouraging, да, такая, когда тебе люди вокруг говорят: там Ну, давай, ты ты можешь и так далее. В Америке, кстати, это очень круто. Ты вот правильно сказала, очень круто работает, там прям ты прям сильно-сильно веришь в это. А, вот. Поэтому воспитывать можно, конечно, уверенность в себе. А, и и нашим людям нужно еще учиться, мы вчера об этом говорили с нашей командой, кстати, нам нужно научиться жить с отказами, да? Наши люди не понимают, вот мы там, например, делаем какой-то конкурс на обучение бесплатное, мы там кому-то говорим «да», кому-то говорим «нет». И люди, которым говорят «нет», они прям устраивают истерику, рыдают, там, «как вы могли со мной так поступить?» Мы такие, в смысле? Ну, типа, тебе не всегда по жизни будут говорить «да». И самое ужасное, что эти люди второй раз уже не подаются. Они вообще потом никуда не подаются, да, все для, то есть наши люди не умеют работать с отказами, и вторая история, они сами не умеют говорить нет, то есть они тебе наврут все, что угодно, да, они тебе пообещают, ведут тебя в заблуждение и не сделают, да, потому что как-то культурологически как неудобно отказать, да, хотя намного экологичнее сказать человеку нет, я не могу это сделать по такой-такой такой причине, человек понял, пошел дальше. Да? А поскольку мы сами не умеем работать с отказами, мы отказывать не умеем. Вот мне кажется, что этому тоже было бы очень круто научиться, и вот это вот умение, умение правильно слышать нет, тоже придает уверенность в себе, потому что не всегда отказывают мне. Иногда я не попадаю в эту конкретную ситуацию, то есть иногда мне это не надо, иногда я underqualified, иногда я overqualified, иногда Просто микс людей, который нужен, вот у нас там в Аспане очень часто отказывают людям, не потому что человек плохой в Аспен, да, идет, а потому что есть определенное сочетание людей, которые должны быть в каждой группе. И вот, ну, на это место уже есть человек, да, ему говорят, там, подавайся еще раз, а просто ты не твоя группа, да, или в этой группе ты не идеальный а, кандидат, а человек слышит, я плохой ой, меня не взяли, я не такой хороший, как эти там нехорошие люди из Аспана. я больше подаваться не буду, еще и пишут такой пост на Фейсбуке про то, какие все уроды в этом Аспане. знаешь, а ты ему говоришь, послушай, у нас есть парень в Аспане, который подавался 9 раз, был в моей группе, но ему вообще от этого не холодно и не жарко, вот он говорит, я говорю, Костя, ну как тебе, он говорит, да норм вообще, абсолютно". я хотел на Аспан, я и подавался, Но это же не мне отказывают, ну просто не мое время, вот теперь мое время, знаешь, вот это мог научиться, и тогда, я думаю, что нам намного было бы проще работать с собой быть уверенными в себе. Не принимать себя изнутри, не девальвировать и не царапать, а принимать ситуацию как будто ну, то есть она такая должна быть здесь и сейчас, абсолютно. Да, и еще одна важная очень история, не позволять другим людям а, тебе рассказывать а, и тебя постоянно, вот знаешь, как бы а, унижать, и тебя постоянно обесценивать, да, вот потому что мы очень часто пускаем таких людей в окружение токсичных. Иногда мы это позволяем своим близким, родным, которых мы любим. А, ну, просто надо сказать, слушай, нет, нельзя. Ты мне вот так вот не говори со мной вот так вот нельзя. И мой труд, пожалуйста, не обесценивай. Да, у меня не получилось сейчас. Да, я не написала эту заявку так, чтобы мне дали на это финансирование. Но это не означает, что я плохой. И не надо мне рассказывать, что я ни на что не способен. Да? я буду пытаться, у меня что-то выйдет. Вот, поэтому Поэтому, ну, то есть учиться надо вообще не, не не нам даже конкретно, а как людям вообще нам как, как обществу. Слушай, мне так приятно с тобой общаться, я бы продолжила еще на пару часов, но хочу предложить нашей аудитории, кто нас с тобой слушает внимательно, задать вопросы, у вас сейчас есть великолепная возможность, Оля с удовольствием на них ответит, а скажи мне еще, то есть есть ли у тебя вот какие-то рекомендации как раз по последнему пункту, о котором мы с тобой говорили, как все-таки, как справляться вот с этими, знаешь, когда тебе отказывают, когда ты вроде, кажется, ты начинаешь сам в себе сомневаться, но ты понимаешь, что это не ты, а это внут внешние обстоятельства. И вот как вот здесь перестать вот эту вести с собой внутреннюю борьбу, а все-таки признать, что я есть я, вот та вот сильная, уверенная, там, твердая, да, там, как ты говоришь, а не пустая. Вот есть у тебя какие-то, может быть, даже там техники, может, ты предложишь там побегать, медитацией позаниматься, вот что, чтобы себя не разрушать изнутри, скажи мне. А, ну, а, во-первых, разрушать себя изнутри это очень плохо, ну, прямо очень плохо. В теории ну, мы знаем, а в практике мы продолжаем себя царапать. Ну, слушай, ну как можно хотеть делать себе плохо, да? Ну вот там, окей, выйди, там, выкричьись, у всех своя должна быть, знаешь, найди психолога, выскажи ему это, поговори, ну, не знаю, выпей там два бокала вина, выли это на кого-то, и оставь это все. Психологи советуют писать на бумажках, рвать а, а, эти бумажки, высказывать, выкрикивать, выговаривать, ну, ми миллиард практик, да? У меня многие друзья бегают, у меня очень много бегунов моем окружении, которые бегают там по 40 километров, они говорят, да, решаю свои конфликты в процессе бега, мега важная история. А, для меня вот какие-то мои сложные периоды, да, я там сильно занималась спортом, для меня это была такая медитация. Кто-то медитирует, кому то это помогает. Очень индивидуально, нужно понять, что, вот, что будет для тебя работать. Но, но самое важное, знаешь, ты же не хочешь нанести себе вред. Ну, то есть, а, знаешь, это а, вот История про то, что мы можем жить со шрамами, но мы не можем жить с ранами. Да? Вот раны они опасны, раны они гноятся, кровоточат и так далее. Шрамы, окей. Ты что на своем теле оставляешь, раны или шрамы? Да? У меня очень много там шрамов, да, таких, которые там, ситуации, которые были в моей жизни, но я, из, ну, я их заживила, я знаю, что они были, и они меня не разрушают. Потому что, ну, ну как, я же должна двигаться дальше. Если бы они меня будут каждый раз, я корить, то а, ну, я заторможусь, я жизнь непонятно на что потрачу. Поэтому, а я не хочу тратить, жизнь у меня одна, у меня нету двух жизней на третьем уровне. Я себе вред не хочу наносить. Достаточно людей вокруг токсичных, которые могут нанести мне вред. Да, я даже этого не успею осознать быстро. Поэтому, ну исходить из того, что не наносить себе вреда. Для тебя стрельба это тоже медитация? Ты знаешь, открыла для себя стрельбу, да, потому что у меня не очень получается медитация, хотя а, я бы хотела научиться медитировать, но вот не знаю, у меня вот это вот сидение в покое, оно меня не моя. Эта история. Я тебе а, в... В тира, Три... пришлю двухминутную медитацию, тебе понравится, ты сразу пойдешь в тир стрелять. Ну, в смысле, когда Тебе очень понравится, потому что я тоже, как бы, моя медитация — это динамика и движение. Ну да, для меня вот такое, все знаешь, а вот в стрельбе там же есть вот этот момент, когда ты целишься, ты видишь цель, ты фокусируешься, потом ты останавливаешь дыхание, потом ты выдыхаешь, и ты на этом выдохе стреляешь, у тебя еще результат есть, понимаешь, то есть вот, и как бы, ну, я так для себя назвала динамичная медитация, просто у всех как бы она своя, поэтому как бы кто-то бегает, для него эта медитация, кто-то стреляет, кто-то сидит в лотоса ну вот надо искать что работает для тебя а для этого нужно позволить опять-таки экспериментировать знаешь и такая история попробовал не получилось, а не буду да Но нет надо найти свой ну, свой собственный а, способ что работает со мной что работает для меня что также точно с командой да, то есть надо экспериментировать. Да, супер. Нам пишут, что спасибо огромное, отличные вопросы и супер ответы, содержательно и эмоционально. Подтверждаю, Людмила, Оля, правда, было содержательно и эмоционально. Я получила просто массу удовольствия и пару ценных инсайтов. Ты знаешь, вот, даже переслушаю, хорошо есть записи, прямо для себя возьму несколько примеров на вооружение. Привет, дети в кадре. С Люблю. тобой поздоровались, Александр. С тобой поздоровались. Привет. Это не мой племянник, не он не живет не с нами, и у меня такой впервые в жизни мамский опыт появился, и это очень интересно, у меня очень много инсайтов тоже. Спрашивай, я, если что, мать десятилетнего, могу тебе дать совет, если в чем-то надо. Ух, вот, это ты, история. Энергия через Zoom. Ты вот представляешь, что уже людям раздаешь энергию через Zoom. Владимир написал, поэтому класс. Спасибо мне за интересного гостя, спасибо моей команде, которая делает закулисную работу и возможность мне сегодня с тобой общаться. Ребята, мы все спасибо огромное. Мы переживем, кризис закончится, карантин закончится, а мы как личности остаемся. Оль, спасибо. Сто процентов. Спасибо огромное, всем классного вечера и до встречи на воле. На воле, до встречи в оплане. снимашки и кофе нас ждут. Спасибо тебе огромное. Пока-пока. Пока.